Мы подготовили лужа для винтов для устро-синтеза. Теперь мы приступаем к фиксации мембраны винтами для устро-синтеза. После того, как мы зафиксировали вин с одной поверхности. Мы вносим под мембрану замещающий материал, логиновое происхождение, губчатую крошку, ранее уже замешанную на растворе крови с физиологическим раствором. В достаточном количестве в с дефектом. И устанавливаем второй винт для устого синтеза, фиксирующий вестибулярно барьерную мембрану из твердомызговой оболочки. Фиксируем второй винт для устого, синтеза вестибулярно барьерную мембрану. Жесткая фиксация барьерной мембраны в такой клинической ситуации позволяет стабилизировать костный трансплантат без единого риска для его перемещения. Плотно зафиксированная мембрана, язычно или орально она зафиксирована двумя швами на вожжах для тонулирования. Вестибулярно зафиксирована двумя винтами для остого синтеза. Внесен у нас тоже замещающий материал логинного происхождения фирмы Леопласт. И сейчас мы будем герметично ушивать рану.